В университетской клинике Казанского федерального университета началась вакцинация против гриппа. Прививку сделать может абсолютно любой желающий и бесплатно. За два дня прививку сделали уже около 250 человек. О том, зачем это нужно и насколько это эффективно, узнаем сейчас.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 Особенно важно проходить вакцинацию людям со следующими показаниями. Возраст старше 60 лет, хронические заболевания, гипертоническая болезнь и ожирение. Все они более подвержены заболеванию гриппа. Также перед тем, как начнется процедура, необходимо пройти осмотр у врача и выявить уже некоторые индивидуальные противопоказания. Единственное противопоказание – аллергия на куриный белок, потому что вакцина сделана на основе эмбриона куриного белка. Еще есть противопоказания такие, которые, например, острое заболевание. Это временное противопоказание. То есть после выздоровления, через две недели от выздоровления можно привиться будет. Могут быть противопоказания такого плана, что в прошлом на эту вакцину, именно на эту вакцину была какая-то реакция. Но это решает индивидуально врач. Делать прививку или нет выбор каждого. Но это один из самых надежных и эффективных способов профилактики гриппа. Диана Шленкова, Фарид Универ Универньюз.